Друзья, всех приветствую! Давненько у нас не было видео, поэтому давайте перейдем сразу к делу. А сегодня мы посмотрим с вами полностью весь рынок, и фондовый рынок, и драгоценные металлы, и валюту, и криптовалюту. И давайте мы с вами начнем, естественно, с биткоина. Итак, биткоин у нас пробил локальный уровень сопротивления 45 тысяч и даже его повторно протестировал. То есть давайте я это выделю, чтобы было максимально понятно. А цена у нас пробила уровень 45 тысяч. Вернулась к нему и произошел ретест пробитого уровня, то есть повторный отскок Естественно, это бычий знак И Я говорил, что при ретесте пробитого уровня можно искать э, сигнал на повышение, чтобы отрабатывать краткосрочные и среднесрочные позиции Напоминаю, что мы здесь нашли более глобальный сигнал на повышение в данном месте Я отметил таким э, зеленым прямоугольником Это огромное поглощение, бычий свечой сразу несколько дней падения И данный сигнал, как мы видим, отрабатывает Теперь в идеале нужно здесь найти локальный сигнал на повышение, допустим, на также дивном или на h4 таймфрейме. Пока что я этого сигнал не вижу, у нас просто присутствует отскок. И, конечно же, отскок это бычий знак. Но я пока что не спешу с открытием позиций, поскольку позиции это очень опасно и могут просто брить. Но нам ничего, естественно, не мешает покупать на споте. То есть мы даже здесь можем увидеть после локального восходящего тренда нечто такое. То есть раз, два... Здесь мы видим понижение максимумов, и это у нас будет двойная вершина. Такой мы тоже можем увидеть, и пока что я не спешу. А, пронаблюдаю за ценой. Пока что мы стоим в консолидации на уровне 45 тысяч на одном месте. Естественно, картина у нас более обычая. Мы зашли в новый такой мини-диапазон от 45 до 50 тысяч. И ходим сейчас в этом диапазоне. То есть следующая цель находится на уровне тысяч 000. Недельный таймфрейм на биткоине выглядит у нас шикарно, то есть показана огромная сила покупателями Видим две уверенные свечи на повышение, посмотрим месячный таймфрейм Месячный таймфрейм, здесь у нас присутствует неопределенность А здесь пока что каких-либо бычьих факторов я не вижу В целом ситуация с уклоном, естественно, на повышение, то есть ситуация бычья На общей капитализации криптовалютного рынка цена у нас пробила треугольник, это мы с вами уже проговаривали Пробила трендовую линию сопротивления и теперь дошла до такого а, локального уровня сопротивления, который находится у нас вот здесь. Вот. А финальная цель находится на значении 2,5 триллиона долларов, что аналогично, естественно, уровню 50 тысяч на биткоине. Поскольку здесь находится уровень сопротивления, то здесь мы можем какое-то время постоять в консолидации, что в принципе уже и происходит, в том числе и на биткоине. Альткоины мы с вами также чуть позже разберем, давайте теперь посмотрим фондовый рынок. А здесь мы с вами находились седал на повышение с целью 4600, как мы видим, а цель 4600 у нас реализовалась, она дошла до этой цели и теперь отскакивает. Потенциально, конечно же, мы можем увидеть еще продолжение восходящего движения То есть небольшую коррекцию локальную мы с вами можем здесь увидеть Примерно вот такую вот и продолжение восходящего движения Но основная цель у нас уже реализовалась, это 4 4.600 Следующая цель находится на глобальном максимуме, то есть на котировке 4.800 Естественно, криптовалюта с фондовым рынком коррелирует, поэтому движение вверх на фондовом рынке также может спровоцировать восходящее движение и на криптовалюте Что касается эфириума, мы здесь также проговаривали, что здесь образовался симметричный треугольник, трендовая линия сопротивления пробилась на сверх. И финальная цель находится на значении 4000 То есть финальная цель модели данного треугольника Мы дошли до котировки 3600 То есть 400 пунктов у нас еще есть в запасе Золото Золото у нас стоит на уровне поддержки 1900 Мы здесь проводили с вами уровень поддержки И проговаривали, что от глобального максимума цена направится на коррекцию именно до этого уровня Это у нас и произошло Цена здесь стоит в консолидации Происходит неприятное поджатие к уровню 1900. Но помним, что нисходящие треугольники не только могут пробиться у нас вниз, но также и вверх. То есть ориентиром служит именно трендовая линия и уровень поддержки. И если цена, э, уйдет за трендовую линию, то это будет потенциал на повышение Если за уровень поддержки, то это потенциал на понижение Естественно, в долгосрочной перспективе э, я на золоте предполагаю рост Причем очень большой рост И я активно покупаю золото, как и серебро Серебро у нас здесь образуется бычий флаг Это мы с вами проговаривали Цена у нас корректировалась до э, трендовой линии поддержки Причем мы здесь увидели хорошее откатное движение с длинной тенью снизу Это бычий знак И потенциально мы здесь можем э, что увидеть? Мы можем видеть... Тест данного паттерна с длинной тенью и дальнейшее повышение. Я жду, естественно, пробоя бычьего флага и цель в районе 50 долларов за серебро. Первая цель, я здесь отметил, находится на котировке 35 и вторая цель уже находится на глобальном максимуме. Если мы пробьем глобальный максимум, то у нас откроется еще более большой путь на повышение. Драгоценные металлы это защитные активы и сейчас они как никогда актуальны Что касается BNB, цена у нас здесь зашла до уровня сопротивления Находится сейчас на уровне сопротивления Здесь потенциально мы можем видеть откатное движение вниз до значения 400 Elrond, обратите свое внимание, цена у нас находится в таком восходящем диапазоне Мы с вами отскочили от уровня поддержки, от сильного уровня поддержки 100 Здесь от сильного уровня поддержки образуется фигура с тренда двойное дно Она пока что еще не образовалась Давайте я выделю, то есть мы с вами видим нисходящий тренд Далее отскок, движение вниз, отскок И здесь потенциально может возникнуть фигура двойное дно, которое имеет потенциал примерно до уровня 300 Плюс ко всему здесь находимся, естественно, на трендовании поддержке, на уровне поддержки И цели я отметил, это 600, 800, 1000, 1500 и 2000 На этих целях я буду фиксироваться частями, то есть я покупаю частями, я фиксируюсь частями Также у меня есть свои цели для биткоина, напоминаю вот цели для биткоина 80, 100, 120, 150, 200 Цели для эфириума Это 6, 7, 8, 700, 11, 400 и 14, 100 Компаунд у нас дошел до уровня сопротивления 200 И также можно ожидать откатного движения вниз На Dash напоминаю, что тренды в линии сопротивления у нас пробилось И это нам открывает огромный потенциал Вплоть до локального максимума, который находится на значении примерно 500 Это, естественно, в глобальной перспективе В локальной перспективе мы можем видеть в данный момент импульсное движение вверх Давайте посмотрим до какой цели Это у нас будет цель в районе 165 Салан у нас прекрасно растет Мы с вами здесь обсуждали, что здесь образуется фигура смены тренда клин Трендовая линия стопустили у нас пробилась И цена устремилась вверх И естественно она реализовала потенциал данного клина Мы видим движение вверх без каких-либо коррекций Уже на 70-80% Это очень хорошо, Solana нас очень сильно радует И Solana даже выбралась на Второе место в моем портфеле. То есть, Салан дала наибольший профит в моем портфеле. Это плюс 350 долларов. И э, сместила эфириум на третье место. Это портфели, если что, по проекту. То есть, я покупаю криптовалюту на 100 долларов каждый день с 1 января. Это не мой основной портфель. Это экспериментальный портфель. И, как видите, он сейчас находится на 20% в профите. Или плюс 1900 долларов. То есть, я с 1 января просто каждый день покупаю криптовалюту. Сразу покажу все свои активы. Вот вся статистика. Я также выложил это в Телеграм. На всякий случай. И вот статистика на самой бирже. Вот, плюс 20% или плюс 1900 долларов. Огромное восходящее движение мы здесь видим. Хорошие новости для криптовалюты Луна. Луна у нас пробила глобальный максимум. И следующая цель находится на значении 150. Мы с вами покупали Луну на значении 50 на сильном уровне поддержки. И мы уже видим рост она примерно 130-120 процентов, то есть из наших активов криптовалюта Луна дала наибольший рост, что естественно радует. Но, к сожалению, как только мы купили, цена в тот же день пошла на повышение именно к сожалению, поскольку могли бы мы зайти большим объемом. зашли мы здесь, конечно, небольшим объемом, поэтому на первой цели 150 я начну фиксировать средства. это у нас будет прибыль а на примерно 200%. Что касается Waves, Waves очень сильно удивляет. здесь мы видим падение сначала на 80 а потом рост. давайте посмотрим, насколько за последние несколько недель, пару вроде недель мы увидели рост на 700%, это просто удивляет, очень сильно удивляет Здесь можно даже словить неплохое такое фомо а Что мы видим теперь? Мы видим, что цена у нас корректируется И докуда мы с вами можем скорректироваться? Примерно до уровня 30 или до уровня 20 То есть давайте помечем данные области поддержки вот до сюда мы можем скорректироваться раз цель, и вот до сюда два цель Здесь у нас присутствует некий диапазон И на уровне сопротивления и на уровне поддержки данного диапазона Можно присматриваться уже к дальнейшему повышению Я пока что, если что, не покупаю В целом цена довольно неохотно откатывается вниз, даже учитывая такой масштабный рост То есть здесь мы видим свечу с тенью, которая не покрывает даже 50% данной свечи Это не очень хороший откат что, естественно, является бычьим знаком. То есть потенциально после коррекции мы вами можем увидеть продолжение восходящего движения. Но это уже нужно будет смотреть по факту, что будет происходить на уровнях поддержки. Естественно, на хаях залетать я не рекомендую. С чем вообще связан этот рост? Смотрите, есть информация о компании Alameda Research, основанной главой критобиржи FTX, Манипулирует ценой Waves и создает рыночные условия для панических продаж Об этом у себя на странице в Твиттере сообщил создатель блокчейна Waves Александр Иванов Эксперт считает, что за манипуляцией могла стоять фирма Alameda Research Поскольку за листинг нативного токена Waves VTX запросили ценник в 1,5 миллионов долларов Он не уточнил согласились ли Waves на заявленные условия а Что произошло далее? Как утверждает создатель Waves, к ним обратился некто для займа 1 миллиона долларов Waves. В компании ответили отказом, однако позже Иванов заметил, что адрес, связанный с Lameda Research, взял взаймы более 630 тысяч токенов Waves Это примерно 31 миллион долларов через площадку Wires по 20% годовых То есть здесь есть площадка Wires Finance, здесь можно внести депозит, чтобы получать определенные проценты и также снять, то есть занять токены или стейблкоины По словам главы Waves, адрес перенаправлял токены на Binance, чтобы их продать и вызвать дамп а транзакции совпали по времени с психологической манипуляцией вокруг Waves сети То есть также нагнали фуда По мнению эксперта, изначально манипуляторы спровоцировали рост цены Waves на FTX а после закрытия позиции с профитом, они открыли шорт позиции Но те не сработали, поскольку цена продолжала расти Чтобы сделка на шорт все еще окупилась, злоумышленники взяли заем И устроили психологическую манипуляцию в сети для балла цены Waves В общем, по итогу их ликвидануло И цена у нас взлетела Вверх то, что мы и видим. Вот такая вот интересная ситуация. Мы с вами уже говорили про проект Wire's Finance. Здесь, смотрите, я держу пока что 2000 долларов под 105% процентов годовых. Когда я вкладывал, было 20-30%. процентов. Естественно, эта штука постепенно меняется. Но вот. Вложила всего 2000 долларов и профит уже примерно 31 доллар составил. Это, по сути, стейкинг стейблкоинов. То есть э, стейблкоины, они, как мы знаем, централизованы, многие из них. И э, нужно проводить своеобразную диверсификацию среди них. То есть что-то держать, допустим, в USDT, что-то в USDC, что-то в BUSD, что-то в UST просто и так далее. Так вот, на этой платформе можно, во-первых, диверсифицировать свои стейблкоины. То есть здесь есть три стейблкоина. И плюс ко всему... Э, Постепенно их стейкать, чтобы они без дела не лежали То есть если у вас стейблкоин лежать без дела Сюда можно закинуть определенную часть Но, естественно, не все, просто небольшую часть чтобы они постепенно стейкались Напоминаю, что я делаю максимальную диверсификацию То есть у меня есть часть средств на бирже Окикс Часть на средств на бирже Бинанс Часть в разных проектах, на кошельках холодных и так далее Даже наличкой просто есть доллары Хотя я очень люблю наличку и очень люблю валюту Но я все равно держу валюту наличкой Чтобы просто было для диверсификации Поэтому проявляйте диверсификацию Идем с вами дальше Не помню, говорил я в этом ролике про атом, Но атом у нас находится на трендовой линии поддержки Здесь есть шикарная трендовая линия поддержки И... И отсюда можно рассматривать покупки. По крайней мере, первые покупки, поскольку происходит поджатие, трендовая линия поддержки может, естественно, пробиться. Но не факт. По сути, здесь хорошее место для первой покупки. Файлкоин также у нас прекрасно взлетел. Здесь мы видим рост за несколько дней. Примерно на 70%, здесь далее образуется у нас бычий флаг, это фигура продолжения тренда И потенциально при пробитии тренда в линии сопротивления мы можем увидеть вот такое вот движение Вплоть до тренда в линии сопротивления уже более глобальной, то есть до уровня примерно 40% Здесь мы видим нисходящий канал и цена может по этому нисходящему каналу пройти глобальные тренд в линии сопротивления Криптовалюта NIR достигла нашей цели, которую мы с вами означали, это цель 18% то здесь у нас образовывался восходящий треугольник с потенциалом до значения 18 И цель у нас полностью реализовалась Теперь мы ждем пробития глобального максимума И следующая цель будет находиться на значении 28-30 Здесь также у нас находится трендовая линия сопротивления Видим восходящий диапазон и все у нас прекрасно OneInch также демонстрирует очень хороший рост Это у нас рост примерно 70-80% Шикарно И давайте напоследок рассмотрим USD рубль USD рубль А мы смотрели вот этот вот график То есть форекс график Здесь котировки стоят на одном месте Поэтому я перейду на другой график Это Max Max. И как видим рубль у нас укрепляется То есть рубль я а, недооценил а Я считал, что это полнейшие скамище, Но оказывается, что это просто скам Скам в квадрате То есть доллар это просто скам Рубль это скам в квадрате Поэтому избавляйтесь от рублей, избавляйтесь от валюты, покупайте криптовалюту, покупайте драгоценные металлы. Но, естественно, часть держите, чтобы была диверсификация. Давайте сделаем небольшой анализ. То есть цена у нас пробила уровень 100, уровень поддержки 100 и дошла до следующего глобального уровня поддержки. Обратите внимание, что здесь находится огромнейший диапазон в данном месте. И примерно на уровне 80 находится у нас верхняя граница данного диапазона. То есть у нас... Что может потенциально произойти? Потенциально может произойти ретест пробитого уровня. И мы можем совершить вот такое вот движение. Мои ожидания по рублю не подтвердились. То есть я считал, что ниже 100 мы не уйдем. Но в итоге мы ушли ниже 100. Но свое мнение насчет рубля я не поменял. Это просто скамина. Как и доллар, как и все остальные валюты. Это все устаревшие технологии, это все старье. И мы постепенно переходим уже в новую цифровую реальность. Я бы сказал вот так вот. И скоро... Уже скоро валюты заменятся криптовалютой, я в этом уверен. Вот некоторые считают, что криптовалюта это просто воздух, но нет. Именно валюта, валюта это тот самый воздух, потому что если государство возьмет и отменит валюту, то она никакой ценности представлять не будет. Валюты управляет государство, а криптовалюты управляют сами люди. Поэтому криптовалюта это свобода и это будущее. Друзья, на этом наш обзор подошел к концу, вроде все, что хотел я сказал. Пишите в комментариях ваше мнение, пишите ваше видение, пишите вашу обратную связь, ставьте это видео палец вверх Для меня это наилучшая поддержка Ваши лайки, ваши комментарии Меня это очень сильно мотивирует И очень сильно вдохновляет Поэтому я буду рад любой вашей поддержки. Подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик Подписывайтесь на телеграм-канал Ссылочка будет в описании Там я публикую все свои покупки А всем желаю всего самого лучшего, Всем профита Побеждайте И всем пока